«Шалом, Дима!» «Шалом, Татьяна!» «Скажи, о чем сегодня мы будем с тобой разговаривать и просвещать наших радиослушателей?» «Сегодня мы с вами будем говорить о празднике Пурим или о еврейском вопросе. С самого начала существования нашего еврейского народа окружающие нас язычники постоянно поднимали печально известный еврейский вопрос» который звучал примерно так. Что же нам делать с этим народом? Народ это живет отдельно и между другими народами не числится, странно кушает, странно одевается, а самое главное верит в странного по понятиям язычников Бога. Этого Бога не видел никто и никогда. Но еврейский народ верит, что именно этот Бог создал небо и землю, и все, что на небе и на земле, а также нас, человеков. Евреи молятся этому Богу и называют Его своим Отцом. Они верят, что этот Бог защитит и спасет их от любых бед и несчастий, даст им мир, радость, жизнь полную благословений. В глазах язычников мы были очень странный народ. А все странное и непонятное лучше уничтожить. И многие языческие лидеры пытались... Решить именно так наш еврейский вопрос. И кто же пытался решить этот еврейский вопрос? Ой, кто только не пытался. Первым был египетский фараон. Потом другие цари, которые жили вокруг Израиля. Даже в современности это был э, Гитлер. И другие антисемиты, и арабские террористы, и многие-многие другие. Но самым знаменитым решателем еврейского вопроса, наверное, в истории евреев это стал человек по имени Аман. История этого человека тесно связана с праздником Пурим. Этот праздник описан в книге Эстер или Эсфирь. Аману очень хотелось решить еврейский вопрос по-своему. Уж очень он не любил нас, евреев. И для своего окончательного решения он использовал стандартный набор. Ложь, коварство, лесть, жестокость. И, как обычно это бывает, вначале у него вроде бы все получилось. Он даже уже почти праздновал победу. А почему же почти? План А провалился? Вот именно, провалился. Потому что в его решение еврейского вопроса вмешался тот самый странный невидимый бог, в которого верили евреи. Кстати, в книге «Исфирь»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 «Не для того ли времени ты и достигла достоинства царского?» Книга Исфири, 4 глава, 13-14 стихи. Тот самый невидимый Бог, который дал для Исфири единственный правильный ответ. «Пойди собери всех иудеев, находящихся в сузах. Поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте три дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься» и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». Книга Исфири, 4 глава, 16 стих. То самый невидимый Бог действовал здесь через видимых людей и спас свой народ. Израиль сейчас продолжает свое существование всем врагам на зло». Наверное, сейчас самое время задать еще один вопрос. Как же правильно относиться к этому удивительному, необычному и выживающему во всех неприятностях народу? Я думаю, что это самая правильная постановка еврейского вопроса. Тот самый Бог, в Которого мы верим, мы, евреи, верим, Который образовал нас, Он сам может решить наш вопрос. Я глубоко убежден, что решение правильного поставления еврейского вопроса уже существует. Его дал тот, кто пришел на эту землю, чтобы умереть за грехи людей всего мира, а значит, и за грехи моего народа, еврейского народа. Тот, кто три дня находился в гробе, а затем воскрес из мертвых. Тот, кто сказал еврейским апостолам, идите и научите все народы. Своей смертью за наши с вами грехи и воскресением из мертвых ради нашего оправдания еврейский мессия Иисус Христос, дал единственное правильное решение еврейского и вообще любого другого вопроса. Всем людям, в том числе и нам, евреям, необходимо примириться с Богом. Дима, получается, из твоего рассказа можно сделать вывод, что суть еврейского вопроса заключается именно в принятии евреями Иешуа или Иисуса как своего личного спасителя, так? Именно так. Именно поэтому и я, и ты в том числе не просто приняли Иисуса в свое сердце, но и принимаем участие в выполнении Божьего плана по спасению наших братьев по крови евреев, следуя примеру нашего предшественника, апостола Павла, который сказал, «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно – сила Божья к спасению всякому верующему, во-первых, еврею, потом и Елену». Именно в этом и заключается суть еврейского вопроса. Давайте вместе славим Бога, давайте петь ему хвалу. Давайте вместе слави Бога, давайте петь Ему валу. Давайте вместе славим Бога, давайте петь Ему валу. Давайте вместе славим Бога, давайте петь Ему валу. Возьми всем свои голоса и поклонимся Ему. Ведь Он живой, Он спаситель наш, Семечница Израиля. Возьми всем свои голоса и поклонимся Ему. Давайте вместе с вами Бога, давайте петь ему. Дмитрий, спасибо вам большое за такую познавательную беседу. Дорогие радиослушатели, вы слушали еврейскую программу Лереха. Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, присылайте их по адресу. Трансмировое радио, передача Лереха, абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест 20, Беларусь. Или на электронный адрес btwr собака брест .by. До следующих встреч Шалом. Я люблю тебя,